Привет всем! Сегодня я вам хочу показать, даже не знаю как называется, правильно, но как-то умный трекер для ваших камер от компании Телесин. Это компания, я знаю ее примерно год, но никогда не приобретал ничего. Но насколько я увидел, вроде как бы... Все качественно делает, даже сделали э, этот э, дистанционный пульт для GoPro 8-5. Вроде все красиво, качественно. Так вот э, решил приобрести вот такой трекер э, камеры. И на него можно ставить э, камеры, экшен камеры, телефоны, небольшие камеры, такие как ZV-1 как rx 100 mark 7 вот такого класса и эта камера будет с помощью вот этого трекера будет крутиться за вами следить только по горизонтальной оси по вертикальной оси этой возможности здесь нету я платил с, со своими таксами 27 фунтов это Сейчас на Россию примерно получается 2350 рублей. Вот если брать с, Гер... с Великобритании, получается 1815 рублей. Ну не знаю, почему-то с Китая ай доставка 15 рублей. Да, да. И посмотрим, что у нее внутри. Сама коробка такая, знаете, приятная уже как бы. Показывает, что компания заботится о, своих, о своем товаре, о своем имидже. И вот такая маленькая коробка. И вот сам трекер. Посмотрим сначала, что в маленькой коробке у нас лежит. USB-A на USB Type-C провод для подзарядки этого трекера. Это пульт. Для управления этим трекером. И это маленькая брошюрка. Что, как надо делать на английском и на наверное китайском языках. Так вот. И сам, сам трекер. Сам трекер выполнен из пластика. Пластик такой глянцевый. Снизу есть резьба одной четверти сверху тоже резьба одной четверти этот трекер можно ставить на какую-нибудь треногу на штатив ваш и наверх ставить камеру телефон что вы имеете может надо переходники от одной четверти на крепление GoPro. но это уже как говорится все по вашему усмотрению, смотря какая камера у вас. Так вот, здесь есть глазок самого, самого трекера и две лампочки индикатор. Сзади есть USB Type-C разъем для зарядки этого трекера и кнопка включения. Кнопка включения очень легко нажимается и, наверное, это как бы в корзину минусов этого трекера, так как в любой момент можно случайно нажать на, на кнопочку, включить этот трекер. Долгим нажатием кнопочки трекер выключается, но включается вот раз и он уже включился, это не очень хорошо. Здесь снизу система такая, здесь снизу это часть серая, Крутится по своей оси, крутится до 360 градусов, а сверху просто резьба одной четверти и вот для затяжки в котором положении вам надо эту камеру ставить, чтобы смотрела камера объектив прямо и этот э, трекер тоже прямо в одну сторону. Нижняя лампочка это индикатор э, включенного трекера. Верхняя лампочка это что сам трекер активирован. Значит, вот видите, теперь горит нижняя лампочка, но трекер не активирован. Можно трекер активировать той же той же кнопочкой. Раз я нажал, видите, загорелась верхняя, верхняя лампочка, индикатор, что трекер активирован. И теперь вот выключил трекер. Вот так. Больше ничего сверхъестественного нету, очень простая система, но кто-то придумал и, я считаю, придумал очень хорошую вещь. Дистанционный пульт, он такой маленький очень, легко потеряется, наверное. Здесь есть маленькая петелька, можно, опять же, поставить на, на ремешочек, вот, например. В моем случае от DJI Osmo Pocket 2 и вот, вот так вот, чтобы не потерялся или повесить куда-нибудь на, на шею, самое умное было бы. Включаем пульт, загорается, мигает индикатор красным и включаем камеру, то есть э, трекер. Вот эта верхняя кнопка на, на пульте включает трекинг. И выключает трекинг здесь есть можно этим джойстиком как бы крутить сам трекер вокруг в которую сторону вам надо докрутить и есть вот верхняя нижняя кнопка это для панорамирования нажимаем нижнюю кнопку крутится против часовой стрелки 360 градусов и нажимаем верхнюю кнопку. Крутится по часовой стрелке тоже 360 градусов. Э -э никакого, как говорится, стопа вкручивания для этого трекера нету. Вот как вы видите, я рукой нажал и кручу, панорамирую. Постоянно 360 градусов вокруг, только останавливаться после круга. И другим нажатием пульта, опять же, пока держу пульт, он крутится. Остановил, выключился. Пожалуйста, дальше 360 делает. Включаю трекинг. Да, трекинг включился. И вот, как вы видите, сама камера следит, следит за мной. Ну, а я вот вам за одной прочитаю бренд Телесин Smart Tracking Pantilt, называется. Батарея стоит на 3,7 Вольт 1500 мА, USB Type-C 5 Вольт, input 800 мА. максимум лоуд 500 грамм это максимум что вы можете ставить это 500 грамм на эту камеру на, на этот трекер э, время зарядки 2 часа э, время работы 5 часов вес 193 грамма и рабочая температура от 5 до 40 градусов цельсия все расстояние такое 1 до 8 метров самое такое рабочее так вот как вы видите он крутится и крутится довольно таки шустро и теперь выйдем на улицу и посмотрим как он работает уже на на улице у нас сегодня немножко моросит дождик так я на него буду ставить Наверное, GoPro, так как они водозащитные. Попробую дома поставить. И вот, например, RX100 rx 7. Она будет намного тяжелее. Вот примерно так выглядит вся конструкция. Снизу сам этот датчик. Вот палка выдвижная. И тут теперь поставил, так как дождик немножко идет, поставил GoPro 8. Но... Система немножко хлипкая. Посмотрите. Наверное, вам видно, да? Тут шатается. Так лучше э, снизу все это делать. И вот я хожу и камера крутится. Ключом, включен режим High Sign на на GoPro 9 я вот хожу камера за мной следит и вот сейчас вот я нажимаю запись и запись происходит э -э, оптимальное расстояние пишется э, для этого датчика где-то от 1 метра до 8 метров и вот так вот вы где-то ставите на рыбалке да, и вот входите туда-сюда а GoPro или даже другая камера, неважно какая, за вами следит. Я дома попробую поставить камеру эту Sony RX100 Mark 7 или ZV-1 и проверю, как. Просто не хотелось нести, так как видел немножко моросящий дождик. И вот так вот, я даже думаю отрабатывает, может и немножко с такими рывками, но следит, по-моему, намного лучше, чеки намного лучше, чем DJI Osmo Pocketы, оба, по-моему, все идет намного, намного качественнее, может и немножко рывки чувствуется, но но, по-моему, чаки, но по-моему, все идет. Вот я, видите, было немножко пропал. И, и опять рывками камера. Нету нем... такой плавности. Хотелось бы немножко такой плавности, как у DJI. Он плавно следит, пока, пока не теряет вас. Ну вот, как говорится, пришел день. И, и на вашу улицу, и если хотите снимать такую картинку и и сделать ваше видео немножко более... А, потерялся. Нашелся? Нет, потерялся. Сейчас включаем трекинг. Или вот сам пультом поворачиваю. И вот если, говорю, если хотите ваши видео, чтобы были такими э, более живыми, тогда эта вещь не так дорого стоит. И вам, наверное, неплохо было бы. Сейчас только включил сжение неплохо было бы как бы и приобрести его да она не водозащитная, но но э, можно что-то сделать какими-то по потеряла включаю снижение и включаю сужение все должен почему-то датчик меня палавчак все все нашел датчик меня да да нашел датчик ну здесь наверное вот этот этот столбик может быть помешал вот так или я отошел чуть подальше но говорю от 1 метра до до 8 метров вот самое самое то и вот такие дела у нас и можем камеру повернуть по пульту в сторону не обязательно нам осмотрю камера криво стоит но неважно не в этом суть и вот опять направили на себя и да Камера следит за вами. Еще попробую на машину, как реагирует на проезд машины. Так более-менее все, все нормально. Главное, не отойти слишком далеко. Вот видите, какое потомство. Я видел несколько дней назад, их было шестеро. Все, уже осталось только 5, но это, это постоянно, каждый год такое случается. Здесь много лис вокруг, вот они живут в острове, так лисы сюда в остров не заходят. Нажму запись, а то если где-то вот на берегу быстро, то лиса хватает такого, такого птенца. Какие-то интересные очень утки, видите, да? И вот так вот. Мой джентльмен гоняет этих птичек. Так я его привязал чуть подальше. Все. Н ⁇ будет следить только за лицом может за велосипедом за велосипедистом будет следить но за машиной за кучей металла он не следит жалко очень, очень жалко так как вы видите я поставил x100 Mark 7 и включаю трекинг да Трекинг включился не с первого раза, но это, наверное, такой Wi-Fi у него не очень, как вы видите, камера следит за мной, правда она, как говорится, немножко не, не направлена на меня, но принцип вы поняли, да, надо ставить немножко как бы э, на высоте лица и все будет нормально. Может немножко такие рывки, не то что у DJI, плавные такие, как у DJI Osmo Pocket, или у Pocket 2, или даже у DJI Ronin. A. Но и цена тоже, как говорится, можно уже ставить вашу какую-нибудь камеру, что вы имеете, и сделать возможность снимать ей кадры слежения за объектом. Вот так вот как говорил вроде максимум это 600 грамм да, максимум 500 грамм но я думаю может э, и выдержать чуть больше потому что если сделать что был э, не было объектива здесь спереди, чтобы он не ломал вперед, все можно расцентровать и, и ставить даже грузы побольше. И теперь делаем тест на велосипеде, я поставил камеру вдалеке и попробуем поехать. Это больше чем 8 метров, но поедем вот такой скорости. Нет, камера не успела. Все, камера зацекла и вот теперь с такого расстояния попробуем проезд. Не успела камера. Еще раз. Еще раз. Да, пеших людей она еще успевает, а за велосипедом уже, уже никак не успевает. Так что такие дела для техники этот трекер не подходит. Только для пеших людей вот такие дела. И вот такой полностью хренью назвать нельзя. Да, он работает, он следит за человеком, но у меня мысль была такая, что он будет следить за, за автомобилем. И вот когда вы проезжаете, он вас встречает и, и провожает без чьей-то помощи. Просто он сам один, так как я сам себе режиссер и стараюсь всем делать только сам. Покупать вам или нет, я не знаю. Это решать вам. Я никогда не советую ничего брать или не брать. Просто... У вас есть, как говорится, свои, свои нужды и свои потребности. Так что всем спасибо за внимание и чао, пока. До следующих встреч.